Всем привет ребят Сегодня с Женьком пытались Откатать Deo Lanos С мотором 16DMS Это 1.6 16 Клапанник С автоматической коробкой передач На механическом все. Ну Совместно тут работает два сразу блока. Тут январь стоит. Вот он. И родной э, Джемовский. Изначально он так и был. Как бы владелец его покупал, только вместо января стоял Бош и Бош управлял зажиганием. Ты говорил, вот да, все. да, все. Да, сжиганием, а впрыском управлял родной блок управления. Непонятно зачем это сделано, вообще дичь какая-то. Ну, естественно, все это пришлось переделать на январь. И сейчас только выехали. У нас такая вот беда, блин. А термостат нахрен накрылся точнее термостатово. А корпус термостата просто лопнул. Какое-то старое говнище, в общем, вот видите, на две половины. Ну и вывалилась ставки, соответственно. Так что недалеко мы проехали, в общем. Хотя мы тут километр три, наверное, или четыре. Ну да, немного галату не доехали. Да, и все. Так, в принципе, все работало, все нормально. Единственное, только что там запикал блок управления, ну, это матрица, что перегрев идет, ну, и температура начала расти. Капот открыли, увидели, что у нас тут бабахнул корпус. Ну, теперь только менять, и после замены нормально отстроим. До этого как бы ничего не получится. Да, здесь еще управляемая геометрия впуск, э, впуска, она изменяется. Вот она. Клапан вот здесь стоит И управляет э, Пневмоприводом вот этим Ну, все реализовано Все работает нормально То есть мы все проверили, как бы открывается, закрывается Все четенько, все от января уходит Ну, естественно, на дате ДТВ все это Дат здесь, ДТВ здесь а стоит Так что все, все работает Единственное, что здесь сидуха не установлена Потому что под ней Блоки управления находились. Ну, доступ был нормальный, я сидел сзади там. Так что будем дальше ковырять. Сейчас на прицеп ее и в сервис. После того, как ребят починят, уже будем нормально откатывать. По крайней мере, сейчас холостой работает, ездит она нормально, более не менее. Ну, а дальше там уже часовые будут поездки и выкатывание. Хорошо, это, что это здесь случилось, недалеко от базы. Так что Так бы уехали где-нибудь, стояли далеко Ну, в общем, такие вот дела Так что Дальше будем продолжать уже В общем, всем пока И до новых встреч